Ребята, привет, привет, меня хорошо слышно, отлично, меня слышно, я сам себя слышу, и значит, ты меня слышишь. Меня зовут Никита, я технический директор компании «Мы делаем сервисы», и у меня для вас есть два традиционных вопроса. Просто первый кто слышал о такой компании? Грусть, доска, печаль. Второй вопрос, как вы думаете, чем она занимается? Совершенно верно. Сегодня мы будем говорить о доступности и о том, как ее автоматизировать. И давайте начнем с определения самого ключевого слова доступность. Что такое доступность? Вот что вам приходит первое в голову в широком смысле. И, Совершенно верно. Вот мне очень понравилось то, что сказал один коллега только что с первого ряда, что это возможность взаимодействия. И когда я слышу это слово первая ассоциация, которая у меня происходит, возможно, потому что я старый брат от админ, это количество девяток. Очень неожиданно. Но, если у вас лежит сервис, и его доступность ноль, и может воспользоваться ноль человек. Если у вас лежит сервер половину времени, то и может воспользоваться половина людей. И это очень грустно. Поэтому пока у нас нет стабильного сервиса, который э, работает, работает хорошо, он может сам себя восстановить, если упал, и сделать кучу разных других прекрасных штук, все тлентно. Соответственно, что мы должны делать? Мы должны увеличивать процент доступности нашего сервиса. И как только мы увеличим его достаточно, для того, чтобы он стабильно работал, мы можем переходить к другим вопросам. И что мы можем проверить? Да? То есть, мало того, что наш сервис работает, он должен еще работать правильно. Потому что, если он работает и отдает 200, но при этом мы заходим, и он делает не то, что мы хотим, его доступность все равно нет. То есть, несмотря на то, что он прекрасный, он гео, э, геомасштабируемый, за то, что у него все работает в 0,1 миллисекунду и так далее, это все не имеет смысла, работать неправильно. И если наш сервис работает правильно, но очень долго, это все равно не имеет смысла. То есть, что бы он ни делал, если он это делает 10 дней, никто не будет ждать. И еще очень важный момент, что нужно работать везде. С этим, к сожалению, в последнее время все хуже и хуже. Потому что все больше и больше сервисов работает не везде. Не будем тыкать в них пальцами. И об этом есть такая целая индустрия, целая сфера, которая называется SRE. Или сайт Realability Engineer. И таких инженеров становится все больше, они все больше занимаются доступностью. И это очень правильно. Потому что если мы начнем заниматься доступностью без базы, наша доступность не будет доступна. Мы говорили с вами про сервис, да, про вот эту железку бездушную, но у нас есть и вторая часть приложения – это пользователи. И На самом деле мой доклад сегодня будет про пользователей. Но я не мог отпустить эту первую бездушную железяку, потому что, к сожалению, мы с ней связаны. Но давайте теперь поговорим про пользователей. И ключевая мысль моего доклада в том, что наш сервис должен работать для всех. И он должен это делать так, чтобы мы могли проверить это автоматически. Казалось бы, невозможно, но что-то мы можем сделать, и что-то будет работать хорошо. Первое. Если наш сервис не работает, и возвращаемся в сотки, то тут все просто. Мы пишем тест. Да, то есть, ну, я не буду делать вид, что это я придумал, это всем давно известно, и это хорошо работает. Если наш сервис работает медленно, то мы можем, соответственно, с ним сделать какой-то мониторинг мы можем с ним сделать какое-то дополнительное масштабирование и, собственно, он начнет работать лучше, быстрее так А вот если нашим сервисом пользоваться неудобно, то тут уже не так все просто. Ну, Сначала мы должны закрыть вот это окошечко, да, которое мы заходим видим на сайт, потом мы должны закрыть вот эти все окошечки, и потом зарегистрироваться, и потом, конечно, нужно заняться действием. И вот здесь, к сожалению, никаких автоматических решений быть не может. Да? Есть, если вы, вы думаете про то, как хорошо пользоваться вашим сервисом для пользователей, ну, опять же, да, то все отлично. И это были очень базовые советы, такие, знаете, из разряда лучших практик на каждый день. Но есть своя специфика. Да? Вот, и как раз на эту специфику хотелось бы обратить внимание. Многие разработчики уверены, что мы живем в идеальном мире. Я сейчас не шучу, серьезно. То есть, многие разработчики в этом прям уверены. То есть, если Приходит какой-то пользовательский ввод, они думают, что пользователь ведет то, что нужно. Я прям гарантирую вам это. Есть даже специальное приложение, сборники статей, ссылок, который называется «Популярные мифы, в которые верят разработчики». И там на полную середину разбираются, какие мифы они верят. Это вообще очень смешно и очень познавательно. И, естественно, это миф, да, что мы живем в идеальном мире. И давайте посмотрим, насколько этот неидеальный мир может вредить нам и как мы можем с этим автоматически бороться. И ключевая мысль, что многие люди не могут воспользоваться вашим сервисом по многим причинам. И причин этих ну, реально не счасть. Я постараюсь назвать некоторые. Во-первых, я хочу признаться, у меня нет и никогда не было смартфона. И я не хочу им пользоваться. У меня телефон выглядит вот так, вот такой, кнопочный. И с этим есть некоторые проблемы. И более того, таких людей, как я, становится больше и больше. Это называется постцифровой мир или постдиджитом. И, соответственно, люди этого постдиджитого мира отказываются от цифровой технологии добровольно в пользу того, чтобы жить в спокойствии и гармонии. Но это все, конечно, хорошо, но в какой-то момент это очень сильно бьет тебя по голове. История моей жизни? Я шел по Москве, у меня все было замечательно, и тут я вижу солнечный прекрасный день, я вижу новый стенд с прокатом автоматических электросамокатов. Я думаю, круто, никогда не катался на электросамокате. сейчас я его возьму и прокачусь. Я подхожу к стенду и вижу, скачайте наше мобильное приложение, и вы сможете воспользоваться нашим самокатом. Я думаю, понятно, пошел дальше. Чему эта история нас учила? В том, что, скорее всего, у самокатов был прекрасный сервис. Он работал, у него доступность была 6 девяток. Я подошел, у меня были деньги, хотел воспользоваться, но не смог. Какова доступность этого сервиса? Она низкая, потому что если у человека нет мобильного телефона, он не может воспользоваться. Все. То есть как бы, они сами себе придумали преграду и не сделали никакого альтернативного способа. И, к сожалению, опять же, автоматически это никак не проверили. Тут да? вот надо включать голову, а мы знаем, что когда люди начинают включать голову, они делают ошибки и вообще всякие глупости. Поэтому вот это самое сложное. Да? Подумать всегда тяжело. И тут мы плавно к следующей проблеме. Не все люди знают язык вашего сервиса. У меня есть хобби, я люблю историю. И когда я ищу какие-то сайты в интернете, я часто нахожу старые карты или еще где-то на, на каких-то странных сайтах. И эти сайты бывают на всяких разных языках. Венгерский, французский, ну и так далее. И вот беда. Я иногда даже с Google Translate не могу их перевести. Потому что они просто не поддерживают Google Translate. Они как-то так написаны, что это не работает. Я сейчас небольшое знаю, как они это делают работают. И, соответственно, я даже хочу посмотреть что-то, но не могу. И следующая вещь, которую необходимо проверять, это, соответственно, internalization и localization. Что мы Что у нас должна быть возможность выбора языка. Хотя бы какая-нибудь. То есть хотя бы до какого-нибудь популярного языка в вашем регионе или до популярного языка в мировых масштабах. Что онлайн-береводчики работают. Да, что если вы отправитесь на ваш сайт Google Translate, ну, правильно перелет в Что у вас в этот момент не сломается отображение времени, письма, потому что некоторые языки пишутся справа налево, другие слева направо, и что формат чисел от времени тоже будет работать, потому что в неизданных, в разных языках тоже работают по-разному. И, соответственно, единственный инструмент, который я нашел, он посыл. Больше ничего хорошего нет. Если вы знаете, напишите мне с удовольствием, я с удовольствием это добавлю, потому что, ну, вот. Пока только так. Это, наверное, связано в части с тем, что мы в основном делаем продукты для российского рынка и цокализация только для английского, там все достаточно просто. Следующая проблема, которую можно проверить. Не у всех есть быстрое интернет-соединение. Казалось бы, да? Мы сейчас спорим о том, кому принадлежит сеть 5G, о том, значит, сколько мегабит в секунду должно быть, но это не так. Да? То есть, если вы пытаетесь отъехать от крупного города на несколько километров, вы столкнетесь с тем, что у вас пропадет быстрый интернет или вообще какой-нибудь интернет. Но и есть еще один нюанс. Следующий миллиард пользователей будет кардинально отличаться от предыдущего. Потому что следующий миллиард пользователей будет использовать маленькие устройства со слабеньким интернетом и со слабенькой памятью, процессором и так далее. И мы должны подумать о том, что следующий миллиард наших пользователей будет другой. Он будет использовать медленный интернет. Соответственно, есть куча разных способов, как проверить что ваш сервис работает маленькими кусочками и они хорошо работают в медленном интернете. Первое – это прекрасная библиотека сайз-лимит, у нее есть куча альтернатив, куча сервисов, тогда он проверяет размер вашего выброской банков. Как это выглядит? Вы говорите, NBX, сайт Limit, устанавливаете какой-то предел, и он вам говорит, превысили его или нет. То есть, соответственно, ставите это все, смотрите, сколько у вас Получился размер банда, и если он слишком большой, то все падает. И всем от этого становится жить лучше. Есть еще один вариант. Вы можете у себя в уменьшить скорость интернета. Как это делается? Вы заходите в консольку, нажимаете Network, нажимаете Online, выбираете скорость, и смотрите, как ваш сервис работает с медленным интернетом. Соответственно, чем медленнее интернет, тем... Хуже он будет работать, ну, это стабильно. Но тем не менее, вы должны обеспечивать хотя бы какое-то хотя бы какую-то вообще производительность на медленном интернете. Есть еще один тип людей, которым я частично принадлежу. Это люди, которые включают JavaScript. Вы можете сказать, что ну, блин, зачем же выключать JavaScript? А выключать JavaScript надо, потому что на самом-то деле 90% того, что делает ваш JavaScript, это отправляет ваши данные непонятно куда. Если вы не хотите, чтобы вот. Это происходило стабильно, а вы просто отключаете Google по умолчанию, Яндекс и прочее. И очень часто отваливается что-то нужное. И это тоже можно проверить. Вы, например, когда пишете с ваши интеграционные тесты, вы можете указать Disable JavaScript, проверить, что то, что вы делаете, работает. И открою вам тайну внезапно, практически для всех задач JavaScript не нужен. Для очень маленького количества задач действительно требуется JavaScript. Ну, это такое очень популярное мнение, на нем застрять не будет внимания. Как это делается? Заходим в консольку, пишем disable JavaScript, и, собственно, все, проверяем, как ваш сервис работает. И еще, естественно, есть люди с особыми потребностями. Их бывает огромное количество. Прошлый спикер конкретно описывал, какие есть группы, какие есть категории. И хочу начать с примера, который лично мне знаком. Когда вы смотрите на. Вот эти три кнопки разные люди видят разные. Большинство из вас видят, что эти кнопки трех разных цветов, но некоторые люди видят, что они трех одинаковых цветов. И, соответственно, если вы пытаетесь построить на этом весь ваш user experience, вы сломаете вот для большой категории людей, что не очень приятно. Можно сделать лучше. Для того, чтобы это сделать, есть разные эстетические анализаторы, которые найдут эти проблемы. Первый из них это StyleLint Ali. Style это плагин, достал линтер для CSS, он работает и с SCSS, и со стайлосом, и с PostCSS, CSS, всем, чем хотите. Он проверит, что вы не допускаете очевидных ошибок в вашем CSS-коде. Более того, он найдет некоторые проблемы, что, что вы используете плохие цвета. Да? Для этого нужно достать плагин, который называется No Discushable Colors. Программули слово, конечно, не Как вы вообще? И вот в этот момент вы найдете еще разные проблемы с вашим. Вашими цветами, вашими константами, и так далее. Следующий нюанс, который тоже важно помнить и понимать, это плагин Style in High Performance Animation. Вообще изначально этот плагин вздумывался только для того, чтобы смотреть, какие анимации работают быстро, потому что они не ререндерят весь дом во время анимации. Но тем не менее, там есть несколько правил, которые помогают с тем, чтобы не показывать людям анимацию, которые вот так мигают очень быстро и активно. Это тоже плохо. Это может вредить вашим пользователям. Следующее упражнение, которое я прошу сделать для того, чтобы понять вообще, в каком мире мы живем, возьмите ваш iPhone и попробуйте заказать пиццу, закрыть глаза. Нет, что вы это абсолютно а простое упражнение, <свят> просто закройте глаза и попробуйте с iPhone заказать пиццу. У вас получится, а не получится Они по очень большому количеству причин. Во-первых, на айфоне абсолютно кладкая поверхность, и вы не знаете, в каком точке экрана вы находитесь. А глаз Скорее всего, на сайте ну, вы найдете то, про Хорошо, что рассказал передокладщик. У вас ничего не размещено, никаких не ария, не ничего нет, все плохо. Даже если пытаетесь использовать скрингридер, вы все равно ничего не прощаете. Везде упорно офлайн, вы не сможете понять, как это все работает, тоже. в каком месте вы находитесь. Ну и соответственно, у картинок нет и вы не знаете, какая пицца на этой картинке нарисована. Ну, то есть, если, например, там нет каких-то крупных подписей, вы тоже не сможете это сделать. Ну, тут зависит от оценка. Ну и, соответственно, многие сайты вообще не поддерживают события для клавиатуры. Потому что вы знаете, что когда ты открываешь какой-то для реактора, ты что видишь? Вот у тебя есть пропонентик, у него есть событие ⁇ Клик ⁇ ты на него подписываешься и нажимаешь, нажимаешь. И никто не говорит, что в этот момент нужно добавить еще какое-то событие для клавиатуры. Ну и, соответственно, да, клик работает, а вот событие для клавиатуры не работает. И, к счастью, для этого всего есть литр. Я обожаю литр. Первое — это, соответственно, плагин для QGS. Если вы используете UGS, вы если линдером плагин UALe, и он работает, он находит, соответственно, проблемы места, ваших компонентов на основе либо JSX, либо, соответственно, и показывает, где конкретно плохо. Ну, то же самое есть для, сказать, для React и JSX. В общем, если для Angular, наверное, тоже можно поискать, найти но на Angular я не пользуюсь, поэтому и так быстрый Google мне не помог. И более того, есть плагины для тестов. То есть мало того, что статический анализ найдет некоторые проблемы, но есть еще те проблемы, которые нужно найти на стадии тестирования. Во-первых, если вы используете Jest, то используйте Jest. Ну да, это, наверное, самый популярный сейчас фрогор для тестирования в JavaScript. ну просто устанавливаете Устанавливаете Jest.Access и, соответственно, просто добавляете в какой-то момент новый assert. Assert, что вот мой компонентик, все делают правильно. Access найдет все проблемы и подскажет, если они есть. То же самое, если вы используете не иные тесты, а, например, только интеграционные, вы можете использовать Access Test Cafe и и же с ними. Я использую Test Cafe, это, наверное, не самый популярный NTM-фреймворк, но, тем не менее, он работает, и вот тест Test Cafe тоже работает. Это классная штука, то же самое только для NTM. Есть полноценное решение. Соответственно, вы можете поставить вот такую классную штуку, она называется HINT. И она запустит огромное количество проверок аксессорбитов для ваших предложений. Причем аксессорбитов в широком смысле слова. Она просто проверить, что у вас правильно работает кэш, правильно работают HTTPS-сертификаты, потому что внезапно некоторые страны вмешиваются в то, как работают HTTPS-сертификаты. И мало того, что они вмешиваются, они еще делают так, что он перестает работать. И вот здесь начинаются проблемы с доступностью. Ну и куча других нюансов, которые нужно знать. По крайней мере, э, запустить эту штуку очень просто. Вы пишите npx hint и адрес вашего сайта. И выглядит это примерно вот так. какое-то время он скачивает и показывает ошибку. То есть для того, чтобы начать пользоваться, достаточно написать три слова. Мне кажется, это достаточно плохо для такого инструмента. Прогоните ваш сайт, смотрите, сколько у него разных проблем, и какие-то из них можно быстро поправить, можно поставить в ну, вся и, собственно, сделать хорошо. Ну и второй Полноценный фреймворк это парень. Uh, если честно, небольшой знаток паре, но я попробовал несколько hello -world на нем, и выглядит это очень прикольно. Uh, это такой domain специфик language для того, чтобы писать end-to-end uh, -end тесты и проверять в том числе X То есть, что вы делаете? Вы указываете адрес сайта, а дальше указываете список экшенов, которые нужно сделать для того, чтобы, соответственно, все это дело завелось. Uh, укажи вот в такое-то поле вот такое-то значение, нажми такую-то кнопку и подожди вот чего-то. Ну и, собственно, таким образом вы можете проверять, что все хорошо работает. Попробуйте, это тоже очень интересно, и натравите это на ваш сайт посмотрите, как у вас все работает. Ну и самое важное, да, я всегда говорю о том, что автоматические инструменты снимают часть проблем и часть жесткой но всегда нужно делать аудит, не о чем мы говорим, да, если это аудит качества нашего года, значит нужно вызывать человека, кто в разбирается. Если это аудит, э пользовательского опыта, соответственно, нужно называть пользователей, которые пользуются вашим приложением и смотреть то, насколько им удобно или неудобно. Поэтому, если вы хотите проверять доступность, просите пользователей собственно разных, чтобы они проверили, насколько хорошо это работает. Ну и завершение. Вы хотите, чтобы ваши сервисы работали всегда, потому что вы придумывали, ну не вы, а люди придумывают, огромное количество профессий, сервисов, инструментов для того, чтобы это работать. Если бы, собственно, мы не хотели, никто бы не придумал по границе. Это Этот монстр никогда бы не родился. А вот э, мы действительно этого хотим. Да? Ну, так давайте же сделаем так, чтобы наши сервисы, которые работают всегда, были доступны для всех. На этом все. Теперь главная ссылка. Вот эта ссылка на наш Vue.js-шаблон, в котором все это есть. То есть я очень часто показываю эту ссылку, и когда выступаю, например, на конференции про тестирование, я говорю, о, кстати, смотрите, если вы хотите посмотреть, как правильно тестировать фронтенд, вам сюда. Когда я выступаю, например, про бизнес-логику, я говорю, о, если вы хотите посмотреть, как правильно писать бизнес-логику, вам сюда. Или как вам правильно типизировать ваше приложение, вам сюда. Короче, вам сюда. Вот. Если вы, соответственно, воспользуетесь, посмотрите, как делать правильно, вы можете многие части перетащить себе. Если вы хотите узнавать про подобные инструменты, оперативно и не ждать меня на каждом этапе, вы можете подписаться на мой Телеграм-канал. Он называется Open Source Finance. Я пишу там программы, разные находки, которые я делаю в Open Source. Там очень много про функциональное программирование, типизацию, JavaScript, Python и прочие-прочие штуки. Ну, то есть я не ограничусь только одной темой, а больше туда все, что мне нравится, и можно таким образом расширять свои познания в смежных областях. В общем, крайне советую. Подписывайтесь. И если у вас есть вопросы, задавайте мне либо сейчас, либо подписывайтесь на GitHub и в блог, и можете общаться там. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое за отличный доклад. Это, скорее, не вопрос, а такое ну, дополнение по поводу ограничения скорости сети. Есть еще чрезвычайный инструмент, называется NetLimiter. Он работает не только для веба, но и для доступных приложений, потому что, например, каждый предоставит в приложения приложении нужно было убедиться, что оно нормально работает при минимальной скорости, а этот инструмент позволяет тестировать и скорость получения, и скорость передачи данных приложений. Ну, то есть достаточно такая широкая и высоко кастомизированная штука. И э, по поводу отключения JS в постцифровом обществе. Насколько я знаю, новая версия Firefox, а Quantum, а сейчас э, отключает автоматическую аналитику, и это тоже может как-то повлиять на отображение сайтов. То есть тоже пользовательский экспириенс, который нужно учитывать. И спасибо большое за заплату, какие-то замечательный, всем рекомендую. Да, я хочу дополнить, есть еще очень классный браузер, называется Brave. Они делают браузер как-то secure by default, и как раз они тоже по умолчанию включают все трекеры, весь JavaScript, не даю показывать твиты из Twitter, потому что они тоже трекают, в общем, все такое. Очень классный браузер, я им пользуюсь, вообще не далеко не вызывает. Прям супер удобно. Это на базе Chrome, поэтому у него есть все кушают Chrome, но при этом он нормальный В общем, супер. Спасибо, еще вопросы? Привет, спасибо. У меня вопрос про последний слайд. Утиты очень быстро его как-то прошли. Там все-таки речь была больше не о какой-то автоматизации, о том, что мы это передаем, все-таки будем. Uh, есть ли какие-то практики uh, запуска таких же вот аудитов uh, именно новому дереву на компоненты, которые будут проверять, uh, добавленные атрибуты, теги. То есть у предыдущего докладчика это были браузерные расширения, которые мы также в прошли. Uh, вот. Но они также запускаются тестировщиком. Есть возможность запускать uh, что-то подобное таким расширением уже в автоматическом режиме условно при куши своего кода? Я насколько понял ваш вопрос, он не совсем про аудит, он скорее про дополнительные какие-то инструменты CI, правильно? Нет, это не CI, это проверка непосредственно компонента, который с фьюерством не отправляется дальше. То есть, условно, не давать человеку запушить свой код без добавления оригинала accessible-тембов в... Да, такое есть. Соответственно, то, что я показывал, то есть, во-первых, есть акция. Да? То есть, если вы хотите это интегрировать на уровне тестов, есть акция. Если вы хотите интегрировать это на уровне линтеров, есть соответственно с линд плагин алле. А если вы хотите это интегрировать на уровне CSS линтера, то вы можете посмотреть на style link ali То есть в зависимости от типа проблемы, вот эти как раз штуки и есть то, что вы ищете. То есть это не совсем расширение для браузеров, как вы говорили, это расширение для либо статического анализа, либо юнит-тестирования, либо end-to-end тестирования. Соответственно, в зависимости от уровня проблемы. Спасибо. Еще вопросы? Да, у меня небольшое Речь заходит все время все-таки о каких-то автоматизированных способах анализа про доступность для инвалидов. Или все-таки это конкретно может делать человек с инвалидностью или человек с опытом такого использования? Я, наверное, сказал бы, что все-таки, наверное, все-таки полноценно это может делать только человек с инвалидностью или с большим опытом. Потому что кроме доступности конкретных элементов все-таки существует именно структура, а, структура понятна человеку, а не машине. И вот здесь вот можно выстроить только уже на пользовательском опыте. Да, возьмем просто, допустим, приложение YouTube на на мобильном устройстве. Как поставить, что поставить первым, сколько длится ролик, название ролика, сколько просмотров или это. Это может решить более-менее только кто-таки человек. А, но при этом доступность, потому что ах, не всегда человеку надо знать, сколько это из ролика, ему хочется дать название. И вот это решает уже человеческий фактор. А машина это не решит. Спасибо. Да, абсолютно согласен. Именно поэтому у меня вот есть слайд про аудит, что я считаю, что аудит это вообще незаслуженно забытая практика в нашей индустрии. И аудит нужен вообще всего, и в том числе доступности. Так, осталось время на один вопрос. У меня совсем короткий вопрос. Как тормозить и четыре запросы вы бы показали, а скажите, как тормозить WebSocket соединения. Вот, для меня это большая загадка. О, я сейчас не пробую. Ну, то есть, это хороший вопрос, у меня нет ответа. Спасибо. Спасибо вам. Мобилизации Да, мне тут дали микрофон. Просто потому, что кроме этого метапа, который спасибо, что вы все пришли, спасибо всем докладчикам, и как бы вы потрясающее дело сделали своем отстание. У нас еще будут продолжаться непосредственно Питер CSS метапы, а периодически среди них будут вместо 5 CSS будут метапы по доступности, как вы видите сейчас. И, собственно, октябрь мы анонсируем на днях уже дату. Я думаю, это будет 15 октября, на следующий этап пройдет. Потом будет ноябрь, декабрь и так далее. Угадайте, нам нужны докладчики. Поэтому вы все такие красивые и умные. Пишите нам в соцсети, пишите нам лично, куда угодно, у нас есть там форма. В общем, мы сейчас в соцсетях. Напицаемся ссылки ссылок и призывов, присылать доклады, потому что да, там скоро, и нам очень сильно помогут ваши собственно доклады, ваша участия, потому что мы тут всего лишь помогаем вам собраться вместе и друг другу что-нибудь рассказать. Это не мы тут докладчики, все, это все ребята. Спасибо. На этом все, спасибо всем большое. Мы очень хотим, чтобы следующий этап получился еще лучше, поэтому нам нужна ваша обратная связь. Пожалуйста, перейдите по ссылке и оставьте эту обратную связь, и также эти ссылки будут доступны в соцсетях после этапа. Нам тоже нужны докладчики на следующий этап, не только 5.сс. Поэтому, если вам есть что рассказать про доступность, welcome! Видео будет, и презентации uh, уже на медиум, ну почти уже на медиум, извините. Да, презентации будут на медиум где-то минут через 15. И увидимся снова на следующем этапе. Спасибо.